И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Хикан, и это обзор на BMW M5 E30, легендарном кузове тайм Attack. Но мы приступим к обзору. С чего я бы хотел начать, это... С моторов, колеса... колес... колес... колес... колес... колес, кол, кол, колес короче. Колес и сиденье. Первый мотор это у нас для заправок, то есть, чтобы его заправлять можно было. Второй мотор для обычного использования, без заправок, без ничего, просто. Также у нас есть колесо, довольно качественно все сделано. И сиденье. Сиденье, вот какие-то зеленые шиняги, как -то хромаке все было сделано. Или вот на траве вот этой вот. И как будто не сильно хорошо это все вырезалось. В принципе, ладно. Оставим это. И самое важное. БМВ очень красивая с первого взгляда. Но... А, кстати, вот. Создатели Вас нюкем, да. Приветствую вас. Якохама, резина и так далее. Вас нюкем групп ВК. Да, кстати, группу я оставлю в описании. Чего мне первое не нравится, это мотор. И вот эта вот шляпа. Может быть в реальной жизни то же самое, но в Майнкрафте это не очень-то выглядит. Первое, это у нас все датчики, то есть это электроника вся машины. Э мотор очень балдежно сделан здесь. вот Антифриз поступает. Все, вот это вот, пуск выпуск. Ряд, рядная шестерка, это чуть-чуть. Да. Ну, в принципе, очень все клево выглядит, за исключением одного что это за черная злопа просто в небе? Я не знаю, вот это мне реально не нравится. Вот это у нас э, багажник. Здесь непонятно, труп вылезет, не влезет. Ну ладно. Надеюсь, автор исправит все эти недочеты, то есть в следующих своих работах. Давайте откроем. Э, говорю честно, салон очень кайфовый, но руль, руль выделяет. Ну, автор, ты знаешь, что такое светокоррекция? Ну сделай его ты как фон просто По похожий цвет хотя бы как вот это все просто как весь салон. Почему он какой желтый? Это 2015, Точнее, это 2005. Давайте покатаемся. В принципе машина очень милая, быстрая. На ней можно боко ходить. Также механическая коробка передач, как на всех остальных тех машинах, которые я раньше снимал в год. И... Тихо, тихо, тихо. Все, тихо, тормози. Ох, ты ж коробка -то, загудела. Ну, в принципе, машина очень хорошая, надеюсь, автор в дальнейших работах исправит недочеты, которые я сказал. Ставлю класс, как говорится. Ну, наверное, 8,5 из 10. Почему 8,5? Потому что, ну, все недочеты, как бы я вам сказал. И еще тут есть крупный, прям такой крупный недочет. Где подвеска? Ну, это, наверное, даже недочет, просто пригибка моя. Но я люблю, когда есть подвеска. В принципе, машина очень хорошая. ставлю класс, все, я уже, уже все говорил. Всем сно... всех с Новым Годом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста, чтобы я опять вышел в топы ютуба, тренды, дизайн знаю, все вот это вот. Скоро выйдут новые сериалы и так далее. Всем...